Когда мы познакомились с этим мужчиной, момент узнавания тоже был. Но представляете, я когда докоснулась до его руки, один из первых раз, когда мы встречались, и говорю, подожди, подожди, подожди, подожди-ка, я так закрываю глаза, еще раз провожу по руке, и говорю, я тебя знаю. Кто ты мне? Я даже не понимаю, как, как тебя так определить. Жена, любовница, сестра, мать, как будто все вместе, как будто ты просто часть меня. Я была очень зависима в этих отношениях, я жутко ревновала, у меня жутко болело сердце, я болела вся эмоциональная. Отношения были очень ярко эмоциональные, и вот такие вот, которые вскрывают. Он меня не любит, он меня обманывает, он меня не ценит. И я так ждала любви так хотела сердце любви, что навешала ожидания, еще в прошлой жизни сюжет повторился ровно в этой же жизни, что вот я навешала эти ожидания все мои, женские, сердечные, на мужчину, который не любил меня. И он даже говорил, ну вот куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Посмотри на себя, посмотри на меня, кто мы друг без друга. Ты раньше за возможность быть рядом, жить вместе и любить. Этого человека, ты была готова терпеть его нелюбовь, соглашалась на эту нелюбовь, принимала ее. И вот ты просыпаешься, и ты больше не согласна. То есть я потом говорю себе: Мирослава, смотри, ты встаешь, и твоя первая мысль не о нем и боли в сердце, которые, как только ты просыпаешься, открываешь глаза, сразу болит сердце. Уже нет. Меня это восхитило вас, что вы очень смело пошли в трансформации, как раз потому что вы носитель этой энергии трансформации, потому что многие боятся прийти, да, пойдем, просто пройдешь через сеансы увидишь, что ты в себе нового откроешь, какие ты найдешь себе ресурсы. Я говорю, Андрей, вот как раньше, да, я жила с иллюзиями, со страхами, с убеждениями. Это я знаю, как жить, а теперь их нет. А что же мне делать теперь, когда их нет? Чем же я теперь буду заниматься? Я тоже проходила через это состояние, когда такое тишина и пустота, и ты смотришь, у тебя все, все вот эти привязки куда-то исчезли, а кто ты новый? Ты еще не знаешь, и ты начинаешь сам с собой знакомиться. А нам человеческому сознанию хочется, чтобы нам дали четкий план, куда нас зовут. Она а просто говорят. Уезжаем из Москвы, как мне сказали, а куда я пойду, а как, а куда я поеду, а что там меня будет ждать, на что я буду зарабатывать, а с кем я там буду встречаться, допустим, или еще что-то. И поэтому мы упускаем как раз, как говорит Андрей, вот этот миллиметр кубического шанса. Слава, добрый день. Добрый день, Ирина. Очень рада вас видеть в нашей рубрике «Исцеление в потоке». И да. вопрос, а насколько я знаю, что вы прошли сразу несколько консультаций у Андрея, несколько сеансов. Почему вы решили и с чего вообще ваша история началась? Как, как вы пришли, во-первых, к движению «Родные души»? Да, приветствую вас, Ирина, еще раз приветствую всех тех, кто у нас будет смотреть. Благодарю Андрея и Шанти за доверие поделиться личной истории. я вообще люблю наблюдать за узорами жизни как жизнь хитро-мудро складывает вот эти причинно-следственные связи и про Андрея Шанти про проект родные души я узнала в конце предыдущего своего курса по исцелению так удивительно что именно в конце ведущая поделилась ссылочкой на youtube канал и Никто из девчонок не проникся. То есть, это был другой mm -hmm. человек, который вам порекомендовал Андрея Шантери. Да, вы знаете, причем она так просто, она э, просто поделилась ссылкой вообще без слов, без каких-то комментариев, без mm -hmm. всего. И я открываю: девчонки не прониклись уже, как потом стало известно в группе, а у меня просто произошел переворот в сознании, произошел переворот моего восприятия и взгляда вообще на э, вот встречу с э, родной душой. И как будто я смотрю и говорю, как многие да, говорят, что они же рассказывают про меня. Каждое слово практически про меня. И мне так это отозвалось. Э, я связалась с Андреем и говорю, «Вы знаете, у меня есть запрос». Поскольку встреча произошла и как раз на момент первого моего знакомства с родными душами прошло несколько месяцев, как я вышла из отношений, и боль не утихала, и сердечная связь не утихала, и это было моим главным запросом. Что со мной? Почему с одной стороны я эту связь давила, гасила, а с другой стороны потом были времена, когда я говорила, что ты делаешь? Это же да, вот я так говорила самой себе. И когда я посмотрела уже потом следующие ролики, видео проекта "Родные души", я такая, а ну вот теперь-то все многое, не все, многое стало понятно. И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 вскрывают меня, показывают мне. То есть мой мужчина показывал мне все мои тонкие места, все мои слабости, все мои перекосы, вот этих всех монстров. То есть я тоже была удивлена. Это все во мне. Боже мой, какой пласт для исцеления. Вот думала я тогда. Вот, поэтому обратилась к Андрею и на первой РД-консультации он мне сказал о том, что это мой кармический партнер. И вы знаете, наверное, вот с этого момента была моя главная задача, следующая такая вот перестройка, это принять это. Принять, потому что я рассказывала ему, что, вы знаете, вот вы говорите про программу парного совершенствования, я не знала таких слов, я просто вот жила, мне открывались мои прошлые воплощения, они были все без счастливой любви, без взаимной любви. Там было много таких и трагических, и драматических сюжетов. Там там любовь, даже насилие было и прочее, прочее. И вот в этой жизни я его встречаю, как оказалось, потом мы уже как минимум вторую жизнь встречаемся. Да, да, что... Извините, Мирослава, я перебьюсь. Сколько я знаю, это открылось как раз на сеансе исцеления в потоке». Вы увидели, что вы проживаете второе, второе воплощение вместе или нет? Mm -hmm. Ну, немножечко не так. Мне до этого открывалась э, эта информация, но она была такая, что мы просто были знакомы. Mm -hmm. Просто мы были знакомы, что я к нему питала чувства, он был ко мне более холоден. И все. вот только это. Mm -hmm. Но не только эта информация мне была открыта, о моем прошлом воплощении. И она тоже легла потом, вот другая информация, позже могу сказать, она тоже легла в основу исцеления в потоке с Андреем. Вот первый такой пласт, это был про отношения с моим мужчиной. И да, вот на исцелении, если на первой консультации я просто пришла вот с таким запросом «Кто, что, посмотрите, Андрей так очень бережно, деликатно, очень так внимательно, чутко» мне что-то сказал про гороскоп, рассказал вот все эти отличия родных душ, между родными душами, мы это выяснили, и я ушла с таким вот, теперь надо перестраиваться, что это, он сказал, что это родная душа ваша, не совсем гармонический кармический партнер, вот. И такой, знаете, был ракурс на то, что, ну, вы получили этот опыт, идите дальше. А у меня внутри было море сомнений. Ну как же так, если такие чувства? Я никогда никому таких чувств не переживала. Он такой родной. Мы настолько подходим друг к другу. Мы настолько, я настолько его чувствую, и он меня. И он мне говорил, даже этот мужчина, с которым я была в отношениях, «Кто ты мне? Я даже не понимаю, как, как тебя так определить? Жена, любовница, сестра, мать, как будто все вместе, как будто ты просто часть меня» но ну, и были какие-то другие моменты, там то, что у нас получалось многое хорошо. А, и вот ну, я не помню, пока не вспомнила моя душа, отношений роднее. И мне было очень трудно отпустить, очень трудно. То есть с его стороны там было такое, ну, знаете, я называю это для, для себя неравноценным обменом. И я приняла решение, что нет, я не могу вот в этих отношениях расставаться, потому что нет перспективы движения. Ну, то есть мы остановились, я уперлась в стену, как вот обычно бывает, да, женщины выписывают приглашение мужчинам в отношениях, да, и мужчины принимают решение, не идут дальше или нет. Вот мы остановились на каком-то моем приглашении, я поняла, что не могу, я, я постоянно убегала, кстати, из этих отношений, Убегала, и сразу мы такие, если вместе мы энергетически такие заряжены, даже если нам больно, там, мы не согласны друг с другом и так далее. Но как только мы расставались, это сразу, знаете, энергетически было заметно. Такие понурые какие-то, знаете, как ободранные кошки такие. И он даже говорил, ну вот куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Посмотри на себя, посмотри на меня. Кто мы друг без друга? ну Что это такое, да? И вот, вот эти все такие важные такие желанные моменты для меня, они говорили о том, что, может быть, это вот все-таки твоя искореженность, исковерканность, твоя травматизация души, твое эго, какие-то родовые сценарии. Вот это, возможно, все. Ты не ценишь того, что тебе дано, и ты не вкладываешься. И это вот ты, понимаешь, твоя ответственность, что ты не можешь принять вот этот дар любви, чтобы находиться с этим человеком. Вот. Но на сеансах исцеления Андрей так меня поддержал и сказал, что это не конечная история, и это, на самом деле, было очень для меня... вот первый сеанс исцеления, потому что многие не знают, что это такое, а это же такой очень необычный сеанс. Его не сравнить ни с психологией, ни с коучингом, ничем. Ни с чем. А, у вас, скорее всего, тоже произошел сразу выход на мистический план или нет? Как у ваш первый сеанс прошу? Да, Ирина, вы правы. Ну, вы знаете, вообще, вся моя жизнь это сплошной мистический план. То есть я к нему привыкла. Mm -hmm. Для меня, вот в моем случае, это было не ново, выход на мистический план. Но сам подход у Андрея, <coughs> да, я его не могу сравнить ни с чем. Есть похожие техники. Я их встречала, мы их прорабатывали с моими помощниками, но у Андрея, во-первых, он вот ведет очень интересно, очень бережно, чутко. Знаете, вот у меня даже такой был образ, что вот он нянчится, ну, то есть вот он досконально, и он не навязывает ничего, он дает свободу, выбора души, сознания, и в то же самое время он подсказывает, куда посмотреть. То, что он сопровождает, он находится рядом в этот момент, но при этом он не, не ведет, не тащит, не настаивает. очень бережно находится рядом в этот момент. Очень бережно, да. И да, вот это погружение получается э, с первого сеанса. Ну, вы знаете, как у нас получилось? У нас э, было пять сеансов в потоке исцеления, но на двух сеансах мы не погружались. То есть этого не нужно даже было один такой случай был это был третий сеанс из пяти когда у меня произошел откат вроде бы вот мы все выстроили все мы сделали я все поняла но так мне тяжело было отпустить, что вот произошел некий откат и мы беседовали и даже мы даже когда просто беседовали не погружались это все равно было некое небольшое допустим погружение и все те замечания подсказки, вот такое вот напоминание еще раз раскрытие с другой стороны <как> все это тоже помогало и потом когда переслушиваешь запись что очень удобно да можно множество раз переслушивать действительно каждый раз находишь что-то новое новое новое после всяких осознаний своих там и так далее да так что вот два было без такого погружения но каждое погружение хочу сказать было удивительным потому что знаете, такая интересная получилась канва. Я пришла с запросом: пожалуйста, помогите, кто это, да, и исцелите меня, если, допустим, я как-то не оценила подарка жизни. Вот, а все вышло в конце на то, как дальше после выхода из этих отношений принять свою силу и ее реализовать. Я вот до этого времени, уже лет 7, наверное, занималась сказкотерапией в таком широком смысле, туда еще некоторые техники добавляла. То есть у меня такой свой, ну, свой, наверное, можно так сказать, подход. И когда я пришла, после двух сеансов я сказала Андрею, вы знаете, я... Не хочу заниматься тем, чем я занималась раньше. Я это сейчас вообще улыбается. ничего не хочу. Извините, перебью широко улыбать, потому что вспоминаю свою историю, которая точно так же прозвучала, точно так же слова. Да. А сколько вы занимались сказкой терапией сколько лет до этого? Семь лет. Угу. И после двух сеансов у вас произошло изменение. Это здорово. Да. да, да, да. Причем оно такое было, знаете, новое состояние, которое называется, я даже сказала это Андрею, он говорит, ну да, да, оно так и есть. Я говорю... Я не хочу ничего. Вот у меня есть все, и при этом у меня нет ничего. Как будто вот привязки ушли какие-то серьезные земные, как будто иллюзии э, разрушились. Но иллюзии правда разрушились еще с первого сеанса. Они начали рушиться, рушиться. И я говорю Андрею: вот как раньше, да, я жила с иллюзиями, со страхами, с убеждениями. Это я знаю, как жить. А теперь их нет. А что же мне делать теперь, когда их нет? Чем же я теперь буду заниматься? И вот с одной стороны, да, я пришла с запросом про родную душу, а с другой стороны, так вот это все сложилось, что фокус на меня. И вышло так, что получается сейчас, вот такой у меня период жизни, что я стою на пороге чего-то очень важного, нового этапа, и мне нужно выходить на новый уровень ну, во-первых, принятие своей силы, а потом ее направление вовне уже. И вот так вот с темы, пожалуйста, помогите, мне очень тяжело вот выйти из отношений, расстаться сердечно с этими отношениями. Вот так вот мы пришли в сторону принятия своей силы и раскрытия. Если это не секрет, просто мы с Андреем обсуждали немножко перед интервью, какие-нибудь задать вопросы. И он мне рассказал, что на одном из сеансов вы нашли свои дары, которые у вас были видны даже по астрологической карте, и абсолютно это было непредсказуемо, что вы к этому придете. Не для Андрея, Андрея об этом не знала, вы не знали, но вы вышли к тому, что у вас есть своя сила, свой путь. Да. Если первый, например, сеанс был просто открытие деталей прошлой жизни, то. Но уже второй сеанс, который Андрей назвал сюрреалистическим, mm -hmm. до сих пор еще пока мной не понят. Он еще будет, я думаю, раскрываться и принесет множество тоже интересных даров и полезной информации. Это было про, даже не знаю, как это назвать, может быть, одна из прошлых жизней или какие-то вообще параллельные реальности, где мне показали, как молодой парень стремился, он уплыл, ушел на корабле тайно куда-то, и вот он при, приходит на этом корабле тайно вот в какое-то пространство жизни, и там его ждет девушка. И Андрей спрашивает, а эта девушка... А, все понятно, он влюбился и к ней плыл, шел, да? Я говорю, нет-нет-нет, это что-то не то. И мне открылось, что у них есть какая-то тайная миссия на Земле, и они эту тайную миссию делают тихонечко, так вот, как вы знаете, не афишируя. И потом мне показали в конце, что миссия исполнена, и девушка э, растворилась уже, там прошли, может быть, годы, 10 лет, 15 лет, и э, девушка исчезает, пространстве и они расходятся вот это то есть это было знаете как нечто к чему я действительно прикоснулась вот именно благодаря сеансам с андреем вот этому удивительному его удивительной способности так вести это было для меня наверное вот в крайние годы самой великой загадкой что это такое вот напомню что она еще раскрывается. Потом третий сеанс был вот откат опять в сторону вот этих отношений, из которых я вышла. как а ты пришелся? третий сеанс? Если вы пришли, во-первых, я хочу восхититься тем, что очень многие женщины, они застревают в этой зависимости, в этой боли, тем более я прекрасно понимаю, у меня тоже был кармический партнер я прекрасно понимаю, насколько ты любишь этого человека, какая тяга к этому человеку, как трудно разорвать эти отношения. И мое восхищение, что вы пошли развязывать эти узелочки, причем это поняли, что это вам нужно с собой разбираться. И вот произошел откат. Это естественно, что ну потому что такая сильная связь. Понятно, что это произошло. Чем завершился третий сеанс? То есть с чем вы оттуда вышли, когда вы пришли туда опять с болью? С чем вышли? Знаете, Андрей меня утешал на этом сеансе. Mm -hmm. Он утешал меня и... И еще раз, как маленькому ребенку, как маленькой девочке, успокаивая и вразумляя одновременно, он объяснял мне то же самое, что все мы проходили на первом сеансе. Ведь на первом сеансе, вот почему мне удалось, я думаю, по, по большому счету, несмотря на то, что многие до этого старались мне помочь, именно на сеансах с Андреем, почему мне удалось это сделать? Благодаря первому погружению, там я увидела ситуацию, когда в прошлой жизни определился такой момент важный, в котором я почувствовала, что он меня не любит, он меня обманывает, он меня не ценит. И я так ждала любви, так хотела сердца любви, что навешала ожидания. Еще в прошлой жизни сюжет повторился ровно в этой же жизни — что вот я навешала эти ожидания, все мои, женские, сердечные, на мужчину, который не любил меня. И вот тогда, на этом сеансе, я прямо прочувствовала и прожила, что это вот такой вот этот момент, когда я сказала «стоп», я чувствую, ты мной начала манипулировать, я чувствую, что у нас с тобой неравноценные потоки сердечного тепла. И я... Хотела уйти тогда из семьи, вот в той жизни, и придумала, что вот, ну как я сама уйду. А если придет он, тот, который меня любит, которому я нужна и цена мой мужчина, я его женщина, вот тогда он сделает все, так обернет, что вот нам. Я уйду тогда, вот из этого аристократического общества, из этой среды. И, в общем, вот в том сеансе я прямо прочувствовала: стоп! Это иллюзия, это воздушный замок, и тебе с ним очень тяжело живется. И вот там я развернулась, я сказала нет, и пошла в свою жизнь. И прямо вот в этом сеансе я чувствовала, после того, как сказала нет, все, я выхожу из отношений, вот это вот новый взгляд. Я иду по саду, я по-другому начинаю ощущать жизнь, я начинаю ощущать перспективу. Но я уже знала вот еще до встречи с Андреем, что перспектива это не будет долгой, потому что в скорости мой муж меня убьет. И это вот было вторым пластом, который мы поднимали на сеансах исцеления. Именно этот запрос ⁇ Давайте разберемся вот с этой смертью, расскажу почему ⁇ и привел меня к принятию своей силы и э, дальнейшей задаче раскрыть эту силу и направить и в мир. Так что вот это был очень полезный первый сеанс, когда я прям проживала вот это. Наверное, это мне вот позволило, э, так скажем. Не вернуться к этой зависимости. А зависимость была очень тяжелая. Вы тут приходите на третий сеанс снова с таким откатом, с бессилием, может быть. Что потом? Андрей вас успокаивал. Чем завершился? Или вы вышли с таким же состоянием после третьего? Нет, нет. Вот знаете, каждый сеанс он уникален еще чем? Во-первых, проходит время от сеанса до сеанса, и все равно идут распаковки, все равно какие-то проходы случаются, осознания. Видимо, нужно было время, чтобы закрепить вот, как-то вот он берет и поворачивает, вроде бы то же самое говорит, но поворачивает чуть-чуть с другой стороны. И вот, ну действительно, то есть вот это какая-то знаете была последняя капля напряжения. Вот он говорил, что вот ниточки сейчас истончаются, связи как паутиночки, они рвутся, все. И я прям вот это метафорически, образно и чувственно, то есть в душе прожила.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 больше, так скажем, возвращения к самой себе, потому что я очень потерялась в тех отношениях, я очень много энергии направляла на переживание, на его и спасательство, и м, такое нравоучение, и давай-давай, тянула его за собой, ты что, ты не понимаешь. Знаете, вот тоже, что интересно, что, м, может быть, э, зрители тоже такое переживали, вот будет интересно узнать, что когда мы познакомились с этим мужчиной, э, Момент узнавания тоже был, но, представляете, я когда э, докоснулась до его руки в один из первых раз, когда мы встречались, и говорю, подожди, подожди, подожди, подожди, я так закрываю глаза, еще раз провожу по руке и говорю, я тебя знаю. Он такой, да, ха-ха-хи-хи, но знаю, и я увидела не его, то есть вот эта вспышка была не о нем, вспышка была о моем муже из прошлой жизни, который меня убил. То есть, <coughs> проводя по руке этого мужчины, мне как вспышкой мой муж из прошлой жизни. Представляете, это было тоже для меня так удивительно. Вот. Как сейчас у вас отношения? А, отношения с родной душой? Да, с этим мужчиной. Вам вы уже все? Мы никак не общаемся. Не общаемся, я его отпустила. У него даже уже своя личная жизнь сложилась дальше. Мне по первости очень хотелось разговаривать с его душой. У меня были и приступы раскаяния, и приступы вины перед ним, и приступы огромного сердечного тепла. Я их не давила, я их не гасила в себе. Если мне хотелось поблагодарить, я благодарила. Если мне хотелось сказать ему, ну, как я соскучилась, но ну, душе сказать, да. То есть все, когда я ушла, все остальное общение с ним было на уровне души.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 И было очень важное, кстати, заключение для меня самой, что я буду верна самой себе. Я так приняла такое соглашение с самой собой, что я не буду соглашаться на оба какие отношения. Уж не знаю, существует ли мое близнецовое пламя, не знаю, не знаю, в каких жизнях мы встретимся, будем ли мы вместе или не будем. Вдруг это стало для меня неважно. Знаете, ведь я после того, как вот Андрей сказал, это кармический партнер, и дал такую, ну, такой, как сказать, перспективу такой на то, что забываем, благодарим, отпускаем и движемся дальше. Ну, не забываем, а отпускаем, благодарим и движемся дальше. Ох, как мне было тяжело, очень тяжело. И потом, когда вот я уже больше понимала про близнецовые пламена родственные души и кармических партнеров, я, вы знаете, наверное, месяца-два бы утыхалась вот в этом условии Богу. Я выставила условия Богу. Значит, я, я сказала, а, так вот кого я всегда чувствовала в своей душе. Так вот почему мне этот мир был таким неинтересным. Отношения с мужчинами казались такими примитивными. Я не понимала, чего же я хочу, чего же я ищу. И опыт был разный, да, и супружество, и дети, и до этого другие партнеры. Но я не понимала, как, почему, где, что со мной такое происходит, почему какая-то вот такая внутренняя преданность кому-то или чему-то. Да? И вот мы тоже, кстати, на сеансах исцеления, представляете, параллельно, только проговорив то, что я говорю, у меня такая ситуация по роду, что я тоже могу остаться верной вот этому мужчине и больше никогда не вступать в отношения. Там было с войной, с раскулачиванием связано. А Андрей говорит, хорошо, если вы захотите, мы это проработаем с вами. И вот так вот это прошло без проработки, а этот запрос проработался все равно параллельно благодаря вот этим всем погружениям, осознаниям и прочим. Вот это тоже было очень интересно напрямую мы его не прорабатывали, но и страх, как, впрочем, и страх остаться одной, вот два страха было, страх остаться одной, и вот эта верность, которая не позволит мне больше вступить в отношения, мы напрямую их, с ними не взаимодействовали, но они все равно ослабли и, наверное, вообще уже разрушатся скоро совсем, так что это такой приятный бонус тоже. Очень многие женщины в вашем интервью себя узнают. Вы говорите какие-то вещи для себя, я тоже не откликаю, потому что такие же установки раньше были у меня, а может быть, где-то даже еще в чем-то сохранились. Наверное, чтобы понять мое сегодняшнее состояние, все-таки есть смысл рассказать вот про второй пласт, как мы вышли на принятие силы, да? Вот я говорила о том, что мне было открыто через воспоминания которые сами вам не открывались с самого детства. Э, нечто, что я не знала, это про что, и даже испугалась, отказалась и закрылась. А именно э, в детстве я очень любила проигрывать умирание. Я ложилась на спину и театрально э, делала неподвижным лицо, глаза, и моя голова скатывалась на левую сторону. Всегда одинаково, всегда одинаково. Вот это тоже важно. Потом где-то, может быть, лет около 20 и до 30 примерно, то есть в определенный промежуток лет, мне снился иногда, редко, может быть, всего-то несколько раз, сон. Причем неважно, какой был сюжет, но конец был один и тот же. Появляется мужчина в мундире, высокий, статный, с бородой, поднимает правую руку и стреляет в меня. Я чувствую как пуля входит в левое подреберье. Всегда все одинаково, одно и то же. Я ее телесно ощущаю, мне не больно. И я такая во сне. И что дальше? И никогда не было дальше. Это всегда был конец фильма, без боли. Я спрашивала себя во сне, хм, какое интересное ощущение, ведь я же телом эту пулю ощущаю. А я правда, меня сейчас правда убили? Или, я, или меня просто ранили? А это во сне? или на самом деле, всегда одинаково. Потом эти сны прекратились. Но в 2018 году мне снится сон. Я в каком-то новом пространстве, но это я уже расшифровываю, просто помещение, в котором снуют туда-сюда молодые люди и девушки. И я понимаю, что это что-то новое, это какое-то новое время, какой-то новый этап жизни. Не для меня, а вообще даже, вот вообще новое время я спрашиваю, а что я здесь делаю? Мне говорят, а вам предлагается в состоянии измененного сознания прожить прохождение через себя пули. И я вот в 2018 году сказала, о, не-не-не-не, не хочу, не хочу, вообще не понимаю, к чему, зачем отказалась. Года через два я сказала, выше я готова, я ничего больше не боюсь в этом смысле, я готова, давайте, я буду проживать. Я рассказываю это Андрею. Он говорит, хорошо, давайте. Вот э, Что мне очень понравилось, то, что не Андрей выбирает сюжеты, которые для исцеления необходимы. да? Он может предложить, он может подсказать, указать, но всегда, всегда он спрашивал, чем мы будем заниматься, к чему лежит душа. Я говорила, я очень хочу проработать, очень хочу вот понять вообще, почему ко мне приходил э, во снах бывший муж, даже не просто во снах, а вот... Я что-то делаю, занимаюсь, и вот он ко мне приходит и стоит. Что такое, чего ты хочешь? Причем к нему тоже шли раскаяния, и я там тоже старалась взаимодействовать с ним. Но вот когда мы начали погружаться, это был четвертый сеанс, мы начали погружаться. Вот в эти воспоминания, как ты проигрывал, как вот вы проигрывали это умирание, я начала это изображать и понеслась, понеслась. Но сеанс был не про отношения с мужем, не про сам факт убийства, не почему, зачем, хотя я, я чувствую это в душе, это вот как раз-таки было связано с моей связью вне семейной, с моим кармическим партнером, который в этот раз пришел. Вот. Но дело оказалось и раскрылось не в смысле убийства, а в смысле, что тебе дает, и зачем вообще ты? Смерть, умирание, что тебе дает, и зачем ты вообще проигрывала это? О чем это для тебя? И так вот, знаете, меня повело через разные этапы внеземной жизни. Ну, то есть после умирания. Там были Разные этапы очистительные с разными энергиями. Я сначала один этап проходила, потом второй, потом третий, четвертый. Я попала в сюжеты то ли внеземных воплощений, то ли параллельных воплощений. То есть там такой раскрылся опыт. Я попала, кстати, в пространство родных душ. Вот Это был один из этапов. И прям слезы текли, и мурашки по телу бежали. Я говорила, о, ну я тут все знаю, тут здорово. Прям вот был интересный такой э, тоже сеанс, да все сеансы с погружением были очень интересными. И там я, с меня просто как вот э, снимали слои, когда я проходила вот эти все этапы после умирания, потом, значит, я доходила до золотистой точки, меня там как в колыбельке какое-то время держали, и потом вот выходила я в родное пространство и заново нарастала на меня вот к этой светящейся точке, искорке нарастало снова тело. Оно было сначала полупрозрачное, просто энергетическое. Потом мне дали уже тело физическое. И повели меня, значит, в опыт внеземных воплощений. И вот как раз-таки на этом сеансе я, знаете, вот еще такой момент. Жизнь проходит, и ты оборачиваешься назад, и какие-то сюжеты кажутся тебе такими, ну, было и было. А потом наступает момент, видимо, копится, накопилась сила, накопились ресурсы, и ты такая, ну я всегда с этим жила, там, ну умирала, ну проигрывала я умирание, ха-ха-ха, детские шалости, да, ну что-то еще. Но потом наступает такой момент, когда это становится очень важным, оказывается, то, что уже сейчас на что ты смотришь по прошествии лет, ну было и было, вдруг в какой-то момент помогает тебе исцелить нечто в тебе. Вот это было очень интересно. Потому что, ну, мало того, что я родилась с 13-го, э, и вот когда э, Андрей смотрел гороскоп, и вот эти мои рассказы про воспоминания, как вот я проигрывала умирание, и вот это вот прохождение пули и всего, нам открылось, что всегда вот э, для этой жизни, мы сейчас про эту же жизнь говорим, да, для этой жизни мне была дана определенная энергия, энергия определенного качества. И это называется, так можно назвать это энергией смерти, энергией Сатурна и Плутона, да, между мире перехода и самой вот этой энергией смерти. И когда я ему начала рассказывать, как, как вот в моем характере есть взаимодействие с людьми, как на своих сеансах, как я сопровождала людей, что они говорили, как реагировали, где-то я там перегибала палку, где-то вот ну, просто вот говорила там. Ну, у меня есть скальпель, давайте отрежем. <смех> старое, я имею в виду, старое, да, то есть о чем эта энергия? Если что-то нужно разрушить, прожить вот этот э, переход, да, смену, вот эту, пожалуйста, ко мне. Но я это делала неосознанно. Я не знала, что это так называется, но многое что указывало. То есть эта энергия, вот... это энергия трансформации, да? завершение да. старого и создания нового, по сути. Переход к новому. Да, просто видите, как. Ведь не все мы, человеки, э, хотим идти в боль. Да, вот я и говорила Андрею, «А я более не боюсь, я готова идти в боль, для меня это боль, это естественное состояние». Но не все так же воспринимают это. И вот э, умереть можно по-разному, прожить умирание, я имею в виду отмирание старого, да, как вот определение меры и отмирание, определение меры и возрождение. И вот когда Андрей мне показал вот это и сказал, что ну, у вас сейчас такой важный период, когда вам необходимо принять эту силу, необходимо научиться ей пользоваться, необходимо ее очень тонко направлять на взаимодействие с людьми, потому что ну, она ну, особенная такая, да, и она может быть сделать больно, переборщить, когда люди закрываются, да, там эго быстренько, личность сворачивает все сеансы и так далее. Что потом? Вы говорите, что у вас вы вот осознали эту силу энергии смерти. Что потом? Как сейчас в вашей повседневности это происходит? Как это реализуется? Это как-то в вашей работе реализуется или нет? В ваших проектах? В данный период жизни пока не реализуется. Я все еще нахожусь э, так скажем вот в этом состоянии наблюдения за собой и понимания а что не бездействие, но что делать? Как вот Андрей предложил, понаблюдайте, а как с вами заигрывает жизнь. Если вы будете очень внимательны, вы это увидите, это и будет вашей ниточкой. Да, вот того путеводного клубочка, хватайте его, потому что не ухватишь, потом время будет упущено, возможности будут упущены и, скорее всего, закрыты опять на какой-то период. И я вот сейчас наблюдаю, как же со мной заигрывает жизнь, что она мне предлагает, что мне откликается. Как вот эту саму методику, как теперь осознанно э, эту энергию смерти направлять на благо в процессах взаимодействия с людьми, сейчас вот как раз я нахожусь в этом, прямо вот в этом процессе понимания, как это сделать. Говорит это вашей мудрости, потому что кто-то пошел бы сразу превращать это в какой-то инструмент, не, не поняв этот инструмент, просто потому что надо вот что-то новое у себя нашел, все, я пойду на этом зарабатывать. То, что вы наблюдаете за жизнью, я вас прекрасно понимаю. Я тоже проходила через это состояние, когда такое тишина и пустота, и ты смотришь, у тебя все, все вот эти привязки куда-то исчезли, а кто ты новый? Ты еще не знаешь, и ты начинаешь сам с собой знакомиться.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 И оказывается, это ваш дар, который вообще потом вы будете нести людям эти знания, либо будете их как-то трансформировать. И это здорово, что вы даете себе время подождать, найти, что вы наблюдаете за тем, как жизнь за вас, с вами заигрывает. Это очень красивая метафора и очень, очень жизненная. Да, <кхе> благодарю, да, именно так. То есть я сказала себе, что... Я хочу жить по душе, я хочу уметь слышать свою душу без страха и упрека. Я хочу теперь, когда вот ушли какие-то родовые сценарии, какие-то а, мои личные убеждения, травмы некоторые проработанные. А вот какая я? Вот без этого всего, когда на меня не влияют чьи-то авторитетные мнения, еще что-то, когда вот я понимаю теперь, что есть сила, что есть вот эти были отношения, как, вот какая я? Я себя даже и не знаю, честно говоря, такую. Мне бы вот собой сначала научиться жить, а потом уже от того, что я с собой умею быть в ладу или хотя бы стремлюсь к этому, уже через это рождать отношения во взаимопомощи с людьми. А пока я себя узнаю больше, вот этим занимаюсь сейчас. Как ваша душа в последнее время, как, какое у вас взаимодействие, как вы себя чувствуете? Вот как раз вы сказали, что жить по душе — это как для вас? Сначала было очень трудно, очень трудно, потому что у меня сильно было развито бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла а, ума, да, и вот, наверное, даже не столько... Ну, конечно, все действовало. Да, и эго было, и гордыня была, и много чего было. И вот через это очень тяжело слушать душу. Когда ты проходишь сеансы исцеления, ты же обретаешь и некую уверенность в себе, и отпадает, отпадает что-то чужое, старое, ненужное. И ты вот уже через себя более целостную и настоящую смотришь на мир и взаимодействуешь. А значит, ты лучше слышишь душу исследуешь ей, то есть исследуешь не эго, а уму, каким-то старым привычкам. Кстати, вот один, одна из, один из признаков такого вот понимания, что я в новом жизненном этапе, моя жизнь вот в течение трех крайних лет, она очень сильно изменилась, очень сильно изменилась. И я слушала при этом себя. Наверное, можно сказать, что активно, после того, как я сказала, я готова, я не боюсь, давайте, я готова проходить, э, переживать прохождение пули, где-то вот в этих периодах такие сильные начались событийные потоки, такие вообще там, то есть я переехала, там продавала недвижимость, крутили пальцем у виска, как ты можешь в Москве недвижимость продавать, а я говорила, не хочу. И вот до сих пор есть моменты в душе, которые я никак не могу э, ну, распознать. То есть есть приглашение, как вот, например, там, все, переезжай из Москвы, например, такие, да, или все, вот, выходи из общения с этими людьми, или тебе надо поехать туда. Вы знаете, как такие вот импульсы? Тебе надо поехать или сделать что-то. И вот я прям иногда сейчас уже, когда я чуть лучше умею слушать свою душу, иногда, вы знаете, вот так вот сижу, как в вагончике, вот так открытое окошко, я вот так вот сижу и вот так вот наблюдаю, как что-то проходит в моей жизни. И порой я прям вижу, как я пропускаю возможности. Я прям вот так вот смотрю, как, вот так вот наблюдаю, как они проходят, сижу, они так проходят мимо меня, проходят. Сначала было чувство вины, а сейчас это уже такое, ну да, ты поняла, да, что вот тут вот, вот надо, вот. Ах, это же была возможность, ты поняла сейчас, да, для чего это. Я по своему опыту скажу, почему это происходит, потому что нам, человеческому сознанию, хочется, чтобы нам дали четкий план, куда нас зовут. Она а просто говорят, уезжаем из Москвы, как мне сказали, или э, напиши Андрею, да, то есть вот просто какие-то подсказки там. И никогда нету четкого плана, ты никогда не знаешь, куда тебя приведут. То есть тебе дают просто маленький шаг, выбор сделать его или нет, и на этом то мы как раз все останавливаемся, потому что нам хочется: а куда я пойду? А как? А куда я поеду? А что там меня будет ждать? А на, на что я буду зарабатывать? А с кем я там буду встречаться, допустим, или еще что-то? И поэтому мы выпускаем как раз, как говорит Андрей, вот этот миллиметр кубического шанса. Мы его выпускаем, и я прекрасно опять-таки вас понимаю, потому что у меня это тоже было. Да, Арина, да, согласна, благодарю. Тоже многое созвучно. Я вот как раз-таки сейчас и ничего не строю особо на какие-то длительные перспективы. Да? Поначалу бедный ум, он там противостоял и подкидывал такие серьезные тяжелые аргументы, ну, просто вот мимо которых раньше, наверное, я бы не прошла и согласилась. Внутри меня есть некое чувствование, что это старое, что это действительно старое все, а новое оно будет формироваться, ну, как в моем понимании, да, в моей жизни, когда я буду доверять голосу своей души: сделай, обрати внимание, какой-то импульс, стремление. Вот, хочу уточнить, это уже за рамки нашего интервью, но вот если мы оставим интервью. А как вот ваша душа звучит, кстати? Вот у меня это голос, прям такой, внутри такой. Напиши, Андрей, или уезжаем из Москвы. Вот такое что-то внутри. Как у вас? Что это? Вот голос души, зов души, это в чем выражается? Это в ощущениях, это голос или что это? Угу. Это и то, и то. Иногда это ненавязчивый, очень спокойный. Напиши этому человеку, поезжай вот туда. Иногда это бывает как стремление, например. там, Например, там Питер, Питер, Питер, Питер. Я говорю, почему мне приходит Питер? Мне не надо в Питер, у меня нет ни одной причины поехать в Питер. И вдруг выстраивается в течение короткого срока 5-6-7 причин поехать в Питер. Вот представляете? То есть это либо какое-то ощущение что-то сделать без голоса, либо это вот такой ненавязчивый, но голос. Тебе надо. Импульс, такой вот импульс. Вот это сделать. А когда нет? Вот у меня когда нет, это такая вот здесь вот такая, нет, такая тяжесть. А у вас, как, когда вот, допустим, что-то хотите делать, а вас останавливают, как это выражать? У меня начинают, поскольку, видимо, я еще плохо, вот это нет, у меня сомнений на нет больше, я хуже распознаю нет, чем да, то у меня начинают в материальном мире останавливать. Просто что-то не складывается. И я уже понимаю: ага, если не складывается, давай мы пока отложим это. Потом, если надо будет этому прийти, это все равно случится. Ну, вот так бывает. Мы будем завершать наше интервью. Я очень благодарна за то, что вы согласились. Благодарна за то, что свой. Давно я не брала интервью, лет 10, наверное, я это не делала. И Спасибо, что напомнили мне моё, про мое про журналистское прошлое. Это здорово, это очень здорово. Я тоже я благодарю Андрея, благодарю Шанти, благодарю вас и всех, кто нас смотрит, кто будет откликаться и кому это будет откликаться в душе. Ирина, приветствую тебя еще раз. Мне очень захотелось оставить аудио э, ремарку. <laughs> да, это, конечно, не войдет в интервью, но для меня это очень важное проявление в жизни. И если ты будешь так любезно поделиться этим сообщением с Андреем и Шанти, я буду очень-очень благодарна, потому что писать это очень долго, и... У меня нет такого желания. Эм, о чем я говорю, собственно? <с esse> Каждый человек что-то привносит в нашу жизнь. И это все очень ценно. Все. И люди нам показывают с разных сторон, на разных уровнях, нас самих, наше отражение и так далее. И действительно... Я ведь сначала не понимала, что такое поток родных душ. Я пугалась, я думала, ну вот там очередные какие-то потоки, там, не дай бог еще инициации, какие-то там подключки, непонятно кому служишь, что за это эгрегор берет, когда ты будешь не нужен, там он тебя выкинет и так далее. Ну, то есть вот у меня всегда были такие опасения. И я не понимала, у меня возникало небольшое сомнение, что есть <свят> в кавычках «агрегор», то есть что это за поток, какие родные души. Родные души — это значит, что мы все откуда-то с одной планеты. Или Андрей открывает мой личный поток родных душ. То есть, вот, то есть для меня это было непонятно. Это проявилось после наших сеансов исцеления. И сейчас я понимаю, за своей чудесной шкурки пережила, что это такое. И когда мы погружались, когда я видела сюжет с вот этой сюрреалистической повестью о тайной миссии между парнем и девушкой, что эта миссия была исполнена, и когда было погружение с, с умиранием, прохождением разных этапов после смерти и возвращения в пласт мироздания, где родные души. А потом был сюжет с договором, назовем условно, рептилоида, там машина, капсулы, синее смешное существо, похожее на птицу. Я даже вот, ну, просто были вопросы, вопросы без ответов. А потом, когда уже закончились сеансы с Андреем, и на последнем он сказал мне, «Мирослава, у вас э, в вашей карте э, хороший период. Скорее всего, э, очень даже вероятно, случится встреча с мужчиной гораздо старше вас, покровителем. Он будет вам таким вот, ну, сат, сатурянские энергии такие вот э, в его индивидуальности, значит, такой вот... Какую-то он там роль сыграет в вашей жизни, у вас там еще и кризис 40 лет, ну вот он поможет вам не упасть в <смех> безнапереживание этого периода. И так это было вообще интересно, так плетет интересная жизнь. Вот эти узоры, ты смотришь на них, ага, видишь три элемента в этом узоре, начинаешь приглядываться, а там бесконечный фрактальный узор. Вот это вот просто подобие всего-всему, и как открываются пласты и уровни, это просто, я я каждый раз кланяюсь жизни в ноги и говорю, это так интересно. Вот, наверное, какой-то глубинный внутренний мотиватор духа в этом присутствует, не личности, даже не души, а именно духа, вот он как заинтересованный элемент мироздания. Так когда закончились сеансы уже, после того, как я вот это услышала на последнем сеансе от Андрея, проходит какое-то время совсем небольшое, может быть, месяц. И я даже в интервью говорила, да, вот как приводит душа некий импульс. Ну, когда-то, может, год назад я говорила, что-то я соскучилась по Питеру, может быть, я туда съезжу, и придумала себе одну поездку. А придумала я себе эту поездку, а оказалось, что меня в это лето повели туда пять раз под разными предлогами. И в одном из предлогов поездки я совершенно незапланированно, совершенно незапланированно попала к человеку, который и стал вот этим мужчиной, гораздо старше меня, покровителем, взял надо мной это в энергетическом плане, в здоровье. И он сказал, я тебя так долго ждал, я чувствую, что ты из нашего клана ты мне очень близка по душе, но я к нему, честно сказать, зашла в дом, как будто я всегда там была, вот, и уже, вот мы, наверное, недели три знакомы, мы общаемся уже, и понимаете, как это все интересно раскрывается, что он мне рас... в его поле, в его поле у меня срабатывают распаковки, особенно после вот этой РД-активации э, 25 сентября, которую Андрей проводил. Утром была активация, днем, вечером, пообщавшись по телефону с этим человеком, у меня распаковывается часть темы моей внутренней силы. Я за секунду переживаю какой-то длительный сюжет, звоню ему и говорю, представляю, что со мной произошло. И рассказываю ему, как сила во мне проявляется, говорит, что я предала себя, что он больше не может ждать, потому что если я его не выпущу наружу и не дам ему быть направленным в доброе русло, а это доброе русло исполнения моего предназначения, он больше не может. Он чувствует себя загнанным в клетку зверем, не исполняющим то, для чего живет, и существует он чувствует предательство с моей стороны, и все вот он уже просится наружу, и он будет тогда разрушать. Я понимаю, что он-то будет разрушать через меня, то есть людям-то будет видно, что со мной что-то не так, что это я начинаю проявлять как... агрессию и так далее. И я говорю, что это? И я начинаю описывать это существо, которое мне показалось. И этот человек так спокойно говорит, «Ну я же тебе сказал, что я почувствовал это». Это Грифон, это Грифон. И он тогда рассказал мне про Орион, ну, про созвездие Ориона, про определенную планету, про первородную расу конкретно, да, и про то, как часть душ с этой первородной расой спаивались с грифонами, которые были выведены как служебные существа, для того, чтобы вот у них было назначение. Защищать мироз... ну, Вселенную нашу, там от нагов. Вот. И он говорит: да, мне это все понятно. И тут я ему еще рассказывала про погружение с Андреем. Он так внимательно слушал и говорит: Нет, ну мне все понятно. То есть, если еще что-то немножко непонятно про э, сюрреалистический сюжет, то про инопланетный, там, с рептилоидом, когда я даже описывал, он говорит, какого цвета у него в груди, вот эта штука у рептилоида, назовем его так, вставлена, я говорю, бордового, она светится. Он такой обалдеть! Даже ты это увидела. И птица-птица говорит, он такая смешная птица синего цвета, он такой. Да, синяя птица. То есть то, что мне показали на мистическом плане, а он это все понимает и знает, и говорит, ну что, это еще раз подтверждает, что, в общем-то, ты начинаешь открывать для себя, откуда ты и зачем ты. И когда Андрей говорил про силу Плутона, и когда мы говорили про тринадцатую, меня, и про силу смерти, и про вот этого грифона, который как служебное, да, уже который может разрушить меня, если я его сейчас не выпущу, не приму вот эту свою силу, это все распаковалось уже после сеанса. И это продолжение, то есть ничего не остановилось, фактически физически сеансы случились, но распаковка после этих встреч, на сеансах, после этих переживаний, сопровождений, она продолжается до сих пор. И вот так уже свою жизнь, она когда я воспринимаю, у меня уже начинает, хотя бы начинает создаваться ощущение, зачем я, откуда я и для чего. И действительно, вот этот переход на уровень, про который говорил Андрей, это переход в следующую варну это уже совсем другая ответственность, это совсем другие риски, другие дары, другие возможности. И вот сейчас я так начинаю воспринимать жизнь, и как будто меня вот, знаете, ну, наверное, вот, я развелась с мужем в 18 году, в 19-м встрече с кармическим партнером. И, наверное, с 2019 -го года, три года, была вторая моя жизнь внутри вот этой моей жизни. А, наверное, после расставания с кармическим партнером, и особенно после того, как вот повели несколько проводников за эти крайние полгода, сейчас я могу сказать, что я как будто вообще просто перешла в другую жизнь. И эта другая жизнь вот здесь и сейчас уже разворачивается. Вот такая вот, вот такой отзыв, такие переживания конкретного живого человека. Я еще раз сердечно благодарю всех своих высших, всех своих, кто ведет меня в этой жизни. Я благодарю сердечно Андрея. Конечно, так мягко погружать в сеансы и открывать то, что человеку уже вот прямо сейчас нужно, важно, ценно. Это очень, очень ценно, очень здорово, очень. Видите, мне даже слов уже не хватает. Но внутри есть ощущение. Благодарю.